Здравия, друзья! Снова на связи Денис Залевский. И записываю сейчас на видео очередной отзыв человека. Вот в данном случае это Любовь Савенкова, которая по акции получила у меня 1 мегаватт контракт в подарок. И значит, записала аудиоотзыв о том, что она его получила. Вот она сделала скриншот. Тут отображается. Так, и сейчас прослушаем. то есть напоминаю всем кто может быть не видел да не слышал условия акции что первое условие это никаких условий единственное что дарим по одному мегаватт контракту всем новичкам то есть всем, кто только узнал об этой возможности и создал кошелек под мегаватт контракты на аватаре, то есть вот таким образом он выглядит, так не туда, вот, то есть на аватаре, ну я тут еще биткоин создал, то есть создаете кошелек эфириум и кошелек мегаватт контракт, все инструкции есть под каждым моим видео, в том числе и под этим, как это сделать. Если вы затруднитесь все-таки их найти, то можете в YouTube набрать «Правовед Залевский», попадете на мой канал, вот так вот он выглядит, и нажмете, либо по видео найдете, вот тут есть, помогаю зарегистрировать кошелек для получения мегаватт-контрактов. Потом еще есть тут у нас где-то ниже инструкция как завести кошелек можете просто нажать плейлисты в открывшихся плейлистах увидите мегаватт контракт откройте этот плейлист и у вас будет полный список всех видеороликов на эту тему то есть И первым тут в списке вылазит, как создать кошельки, эфириум и мегаватт-контракт кошелки. Надо исправить. Таким образом все найдете. Напоминаю, что каждый, то есть нет ограничений, каждый человек, кто только узнал об этой информации, обращается ко мне, либо по контактам, которые находятся на сайте Source Energy. Вы нажимаете контакты вам высвечиваются контакты, которые расположены. Вот здесь вот список представителей компании Source Energy. Вот мы видим тут у нас 8 представителей на данный момент. По контактам каждого из этих людей можете обратиться, все из них поддерживают эту акцию и вам подарят 1 мегаватт контракт в подарок. Чтобы получить дополнительно 5 мегаватт, -контракт, 5 мегаватт контрактов к одному этому подарочному записывайте свой видеоотзыв отзыв по вот такому типу. То есть, представляетесь, кто вы, как вас зовут, в каком городе проживаете, как узнали о нас о такой возможности. И коротко, значит, о том, ну, там минутный, двухминутный ролик, да, что можно лицо свое не показывать. То есть, это не принципиально. Принципиально то, чтобы люди видели, что, да, действительно, все получают. То есть, что вы получили мегаватт-контракт, без особых усилий. И за запись данного отзыва вы получаете дополнительно еще 5 мегаватт контракт в подарок. Также продолжение этой акции. Продолжение этой акции. Заходим на мою страницу ВКонтакте. И сейчас я найду что-то у меня как это. Начинается вечер и начинает Тупешка с интернетом. Я пост закреплял, но он почему-то у меня улетел вниз. Надеюсь, исправится это скоро. Ссылку на этот пост я также приложу под видео. Закреплен пост. Внимание, друзья, начинаю раздавать подарки первым 10 людям, которые напишут мне сообщение в своем желании получить 1 мегаватт контракт в подарок. То есть, вот это вот можете забыть, то есть, подарки раздаем всем, не только первым десяти. И вы берете этот пост, закрепляете у себя на стене, то есть, комментируете его себе на стену, то есть, делитесь этим постом и держите у себя его на стене месяц. А после этого... По прошествии месяца я дарю вам также 10 мегаватт-контрактов за то, что вы месяц продержали данный пост у себя на стене. Так, В принципе, все. Не буду больше задерживать ваше внимание. Благодарю за внимание и до новых встреч.